Всем привет с вами александр как видите стройка этого здания уже заканчивается так много лет они это делали даже не верится видите забор уже сняли хочу показать вам цветущую сакуру видел несколько фоток в инстаграм и решил показать вам очень красивое дерево вот это дерево находится оно на территории музея мирового океана корабль видите стоит Тут шар с этой стороны красиво, конечно, цветятся. Еще утро, и в музее никого нет. Планирую поехать в СНТ Победа Снять видео Что там изменилось за пару лет Когда я снимал там последний раз Хотя, наверное, я там снимал и два года назад И год назад, если не ошибаюсь Хочу посмотреть, что там изменилось Потому что некоторые люди покупают участки Строят дома, или там готовые дома на дачах Покупают, Надеюсь, что там кругом все застроят и будет порядок хорошие дороги но к сожалению не всегда так получается и часто люди вот живут а вокруг там ну, такое все не очень дороги ужасные, грязь так что самого интересно посмотреть что там изменилось за это время может кому-то это будет интересно ведь сейчас недвижимость подорожала а купить дачный участок еще, ну как бы, не то что дешево. но для многих это доступно. Вот посмотрим, изменилось ли там что-то. Что это такое, интересно. Какой-то новый экспонат, я его не видела раньше. Какое-то непонятное что-то. Ничего не написано. Пишите в комментариях, что это такое. Ну, это понятно, что подводный аппарат. Всем пока, подписывайтесь на канал, если вам это интересно. С вами был Александр.